Например, вот здесь мы хотим зафиксировать трансплантат. Я делаю разрез в пределах неподвижной ткани. Дальше слегка вертикальный. И вхожу в этот разрез и скальпелем эпителий Отделяю вот над космицу. Спасибо, даже деэпитализация, да, если вы Хотите на рассечь, как я вот на работах показывал, то лезвие вы располагаете равно перпендикулярно. Вот так вот. Нормально? О -о -о. Вот так вот вы рассекаете его. Да глубоко там, да? Да. А зачем его рассекать? Чтобы подвернуть. подвернуть вот этот эпителий кнутри и там удерживать его. И пришивать к той неподвижной. Да? К той нижней. Да. Которую бы отсекли. Почему? Она неподвижная. Ну вы же ее растекли Да. Растек не до костей. Костей до костей. Там не края подвижная, подвижны. чуть-чуть подвижный край. Не. Край подвижный, но не вся ссяна кость это подвижная. А кость-то Да. Ничего страшного? Ничего страшного. И получается, что вы захватываете... Это для того, чтобы массивный кусок не вернулся обратно? Абсолютно точно. Да. Вот раз. И если вы вот так напрямую не можете прошить, напрямую, да? Раз, да. Так скажем, да, вертикально, то вы настолько э, вот так. Это тяжело, но это можно. Mm -hmm. Все, Один я сделал, чтобы вам показать. Чтобы uh, а? а? не было непрерывно, да? это, это одиночный просто А, а вообще, в целом делать надо uh, В этом месте очень сложно непрерывно mm -hmm. Если там на открестницу можете зацепить и, ну, ушла, его не порвать, тогда сделать, но если она очень тонкая, тогда одиночный будет. Mm -hmm. И очень аккуратно, вот в момент завязывания mm -hmm. узла а система дернется, вы руку дернете, порвутся вправо. Да. Чем глубже вы уходите, тем тоньше насосница. Ну, а как, чем чаще, тем лучше или... Нет, нет, нет, нет. нет разница там, 5-6 миллиметров, вот так вот Держу, можно. Да. Все Потом трансплантат. То есть здесь мне важно было вам показать, как там шить. Uh -huh. да. А что касается фиксации трансплантата, фиксации трансплантата, я вам его в другом месте покажу, чтобы вам было удобно и увидеть. Вам здесь самое главное понять, как это. Вот, например, первые два шва растягивающие медиально-дистальный Должно быть расстояние от входа до выхода минимальное. Это, это широко, да? Да, это широко. Да. Смотрите, вот одиночный узловой, да? Потом еще раз можете сделать, и он намного точнее и надежнее будет держать на месте. Еще раз да? Не в том же самом месте, рядом. Угу. Вот видите, да? Калывая иглу, вы уже его тянете от себя. Да. Да, там у вас только надкосницей, другого у вас уже ничего не осталось. Теперь Z-отвазный. Сбоку держим, сбоку. На нижней поверхности. Раз. На верхней, не затрагивая трансплантат. Два. И на трансплантате узел. Это тоже своего рода x, да? Да? Только удерживает. Не удерживает, прижимает. И удерживает, и прижимает. А парочку таких, а? Сверху наверх. Приживаем к неподвижной, да? да, а внизу к, к тем, что есть. Вот и все. То есть основное, как забирать там автомобиль, так обрабатывать, как его. Вот. Вот, весь смысл. А дальше там модификация одного вправо от другого. Вот и все исходит от этого. Мы же потом знакомимся, правильно? Нет, пока оставляем. Все. И ждем результат на четвёртой недели, вы сказали? Через две недели снимаем швы, через четыре недели вы уже можете ставить с Осмотр Через четыре недели от снятия швов или от этого? От операции. Осмотры как это обращается? Через семь дней встречаемся, снимаем швы с него. Через две недели, первые, от дня операции, снимаем все швы. И потом еще через две недели встречаемся на фиксации уже формирователей. Если вы видите, что оно состояние еще плохое, то дайте еще две недели. Ничего страшного в этом нет.